Меня зовут Оксана, я врач-косметолог-дерматолог, специалист по инъекционным и аппаратным методикам и немножечко блогер. А сегодня мы поговорим с вами на такую актуальную тему, я думаю, в этот период времени, как осенний зимний уход за кожей активы, какие же нужно активы вводить, какие нужно баночки убрать, какие баночки наоборот вести в уход что же случается в этот период с нашей кожей. Обо всем поговорим, все расскажу. Итак, начнем осенью и зимой мы подаемся разного рода погодным изменениям: какие это дождь, снег. Холодный воздух, морозный воздух. И, естественно, наша кожа в этот период времени истончается. Появляется сухость, шелушение, раздражение. Кожа теряет влагу. И поэтому в данный период времени нам нужно больше ее начать увлажнять, питать и защищать. Это касается любого типа кожи. Хоть жирной, хоть комбинированной. Но, естественно, сухая кожа. Про типы кожи я вам тоже сегодня немножечко расскажу. Вкратце, я думаю, многие знают, какие типы кожи у нас существуют. Если не знаете, я вам расскажу. Существует четыре основных типа кожи. Это жирная, комбинированная, нормальная и сухая кожа. Также существует состояние кожи обезвоженная и чувствительная. То есть любой тип кожи. Может быть либо обезвоженной, либо чувствительной. Например: приведу пример: жирная кожа, жирный блеск по всей поверхности кожи такая расширенной поры, сальные нити. И вот у вас в принципе все было хорошо. И вот наступили холода, и ваша кожа стала сушиться, стали появляться шелушения, вы не понимаете, что, что случилось. Случилось то, что, возможно, вы не поменяли уход перейдя на осенний зимний период, не добавили какие-то более увлажняющие, восстанавливающие средства, ваша кожа потеряла влагу, и, естественно, это все привело к ее обезвоженности. Поэтому, как я уже сказала, любая кожа в этот период нуждается и в увлажнении, и в питании, и в защите. И вот сейчас мы поговорим про типы кожи. Немножко расскажу жирная кожа. Все знаем, что жирная кожа – это когда сальный блеск по всей поверхности кожи. Расширенные поры, сальные нити, бывают воспаления, черные точки. Такая она серовато-грязная, серого цвета. Ну вот, в принципе, и все. Комбинированная кожа – это кожа, где жирный блеск у нас в Т-зоне. Это лоб, нос, подбородок. Ну, еще, кстати, на щечках бывает жирный влеск, А остальные области, боковые поверхности, в основном, либо нормальные, либо сухие. И э, дальше расскажу про активы, про средства, которые для данных типов кожи необходимы. Я не говорю сейчас про осень-зиму, я просто говорю про любой период времени для данных типов кожи. Конечно же, это... АХ-кислоты, альфа-гидроксикислоты или фруктовые кислоты, миндальные, молочные, злоиновые, гликолевые, яблочные, винные, лимонные кислоты. Конечно же, это бета-гидроксикислоты. БХ-кислоты ярким представителем является салициловая кислота, которая замечательно отшелушивает роговой слой, замечательно снимает воспаление, выравнивает тон, осветляет сальные нити прекрасный компонент, я обожаю. Конечно же, ретинол. Я вам про него сегодня тоже немножко расскажу и несколько лайфхаков по его применению. Но восстанавливающие, увлажняющие компоненты: гиалуроновая кислота, церамиды про и пребиотики, сквалан, пантенол, витамины и, естественно, масла. Не бойтесь. Для жирной кожи масел, потому что многие смотрят сустав и там масло авокадо или масло ши. Ой, нет, я не буду брать это средство, у меня жирная кожа. На самом, есть, на самом деле есть таблица комедогенности масел. Есть комедогенные, ну там разделяется низкая, высокая, средняя комедогенность. И к вот самым комедогенным маслам относится кокосовое и, по-моему, масло зародышной пшеницы. Кокосовое нет, зародышей да, пшеницы. А кокосы? Трёшка. Ну, по-моему, трешка. Но, по Но все равно вот, это многие болятся. Ну вот, поэтому не бойтесь масел и берите для жирной комбинированной кожи. Сухой и нормальный тип кожи. Ну, сухая, все понимаем сушится по всей поверхности кожи. Она тонкая, появляются рано мелкие морщинки, просвечиваются сосуды. Конечно, она может быть чувствительной, то есть реагировать на различные роды раздражители, может краснеть, может шелушиться. Нормальная кожа, она нормальная, эластичная, ровная, матовая, да, там бывают какие-то расширенные поры, сальные нити, но... Не, не так много, как, например, при жирном либо комбинированном типе кожи. И, конечно, для данных типов тут главными помощником выступает гиалуроновая кислота, потому что она является увлажнителем, молочная кислота, которая является не только увлажнителем, но и мягким отшелушивателем. Такая она интересная, мягкая, но в то же время и увлажняет, и отшелушивает кожу. Кстати, к нормальной коже... Для нормальной, вернее, кожи можно также использовать и фруктовые кислоты, она такая пограничная, и не туда ее не отнесешь, и не сюда. Вот, поэтому можно использовать и фруктовые кислоты тоже. Ну естественно, увлажняющие компоненты, сорбитол, мочевина, церамида, пантенол и восстанавливающие и успокаивающие компоненты. И обязательно для такого типа кожи я рекомендую про и прибиотики. Это замечательные компоненты, лизаты бактерии, которые не только восстанавливают и успокаивают кожу, но они еще как бы защищают и удерживают влагу. Вообще обожаю эти компоненты, запомним. <с> про обезвоженную и чувствительную кожу тоже немножко расскажу. Вернее, я уже рассказала, что э, этими состояниями может обладать любой тип кожи. Но сначала мы восстанавливаем кожу, то есть убираем данное состояние обезвоженность, либо чувствительность, а потом работаем с типом кожи. То есть, например, у нас жирная кожа, обезвоженная. Мы убираем обезвоженность, восстанавливаем ее э, уходом, да, например, как... На данном слайде представлены мой самый обожаемый, любимый э, крем с NMF-фактором, э, с NUF-фактором, с натуральным увлажняющим фактором. Э, он прекрасно восстанавливает и подходит для любого типа кожи. У него легкая текстура, но в то же время он классно питает. Э, то есть мы убрали обезвоженность, все Восстановили кожу и потом уже работаем с жирным типом кожи, то есть добавляем кислоты, добавляем ретинол, но на время восстановления от кислоты ретинола лучше отказаться, потому что, естественно, она будет больше еще раздражаться, будет больше шелушений, покраснений и ну, непонятно у нас будет, что мы делаем, восстанавливаем или лечим, поэтому сначала восстанавливаем, потом лечим. А дальше рассказываю про такие средства, вернее, компоненты, которые подходят для восстановления любого типа кожи, но больше для сухой, чувствительной, обезвоженной, естественно. Про что мы сегодня и говорим. А эмоленты это от латинского смягчать, естественно, это вообще замечательные ингредиенты, которые не только смягчают, увлажняют кожу, но восстанавливают гидролипидный барьер кожи и укрепляют его естественную защитную функцию. Естественно, они притягивают влагу в кожу, запечатывают эту влагу в коже и не дают ей испариться. Они как будто бы создают такую пленочку на поверхности кожи. Когда мы там Выходим на улицу, но нет, лучше эмоленты лучше использовать в вечернее время, чтобы как раз восстанавливать и успокаивать кожу и смягчать. Вообще эмоленты можно использовать любому возрасту. Начиная с нуля лет, эммоленты для, особенно для младенцев, очень показаны, и, и применяются у нас в практике у дерматологов. Какие это вещества? Гиалуроновая кислота, масла, триглицериды, аминокислоты, пантенол, витамин Е, e, мочевина. Еще используют силикончики и... За этим... Забыла, как называются? Глицерин. Глицерин? Нет, здесь глицерин. Вот. Эмоленты запомнили, что мы ими восстанавливаем кожу в вечерний период времени. От нуля лет любому типу. Дальше, колд-кремы. Мы про них на самом деле забываем. Может быть, многие не знают. Сегодня расскажу про колд-кремы. Вообще замечательный крем, который как раз и защищает нашу кожу от агрессивных климатических факторов. Смягчает раздраженную кожу. И эти кремы, колд-кремы, необходимо наносить за 30 минут до выхода на улицу. То есть мы можем умыться, нанести тоник, нанести SPF-защиту, естественно. Вернее, сначала наносим колд-крем, а потом SPF-защиту сверху. Вот. Ну и смотрите, что какие компоненты входят в колд крем, силиконы, воск, да, такие активные, жирненькие, не бойтесь силиконов, а то везде написано, что это враги, силикон никогда не используйте, они навредят вашей коже, на самом деле нет. Конечно, если ваш крем полностью состоит из силиконов, это не есть хорошо, а если там несколько ну, силиконов, это нормально, они создают пленку на поверхности кожи таким образом защищая вашу кожу от агрессивных воздействий окружающей среды но самое главное что не только одними кремами нам нужно восстанавливать и защищать нашу кожу естественно здесь нужен комплексный подход то есть это деликатное очищение Особенно для сухой кожи, для кожи э, обезвоженной, чувствительной. Мы деликатно очищаем. Вот э, на слайде представлены очень классное средство. Это пенки. Я обожаю с витамином С. Я для своей, для жирной, ну для комбинированной кожи, ее использую в утреннем уходе, она мягко очищает. и алоевером можно использовать как раз для сухой кожи. Естественно, дальше у нас мягкая тонизация. Тониками все пренебрегают почему-то, не видят, наверное, в них смысла. Но я обожаю тоники. Я обожаю, они хорошо восстанавливают, увлажняют и смягчают кожу. Поэтому один тоник на утро-вечер прекрасно будет восстанавливать и помогать вам в восстановлении кожи. Дальше это сыворотки, моя любимая пробиоскин сыворотка, с пробиотиками, запомните ее, пожалуйста, возьмите, она подойдет вам, не пожалеете, вообще это замечательная восстанавливающая сыворотка для любого типа кожи. И сыворотка 3D увлажнения, там гиалуроновая кислота тоже хорошо увлажняет кожу и на зимний период тоже будет замечательная. Про кремы я вам сказала уже, с нуф-фактором. И 3D тоже, по-моему, 3D увлажнение. А, нет, ночной восстанавливающий крем. И, конечно же, необходимо защищать нашу кожу и шарфами, и шапками, и перчатками. Волосы тоже нужно защищать. Осенью, зимой мы их убираем под шапку. Ну и переходим к активам. Естественно, осень зима. Мы все вводим активно э, кислоты, мы все вводим пилинги, особенно это касается жирной комбинированной кожи, нормальной кожи, сухая тоже кожа. Для нее тоже есть пилинг. Кстати, вот этот пилинг подходит для любого типа кожи, потому что здесь мягкие кислоты, миндальная, молочная и фируловая кислота. Они, этот прям пилинг для любого типа, для жирной можно подольше подержать, для сухой нормальной можно чуть поменьше время экспозиции. И сейчас вам расскажу, какие же кислоты, какие же пилинги можно применять для данных типов кожи. Для жирной комбинированный у нас миндальный, азолоиновый, молочный, гликолевый, салициловый пилинг, либо их комбинирование, то есть мультикислотный пилинг, когда в один пилинг входит несколько кислот. Это вообще универсальные пилинги, которые не только там с одной кислотой, да, там одна кислота, если входит в состав, она делает что-то одно, например, осветляет. Если, например, золоиновая и салициловая кислота, то там уже и противовоспалительный хороший эффект, и выравнивающий тон, и осветляющий, короче, с мультикислотной пилинги прям must have. Но и в основном используются мультикислотные, особенно в домашних пилингах, в домашних уходах используются мультикислоты. Это у нас, у косметологов, мы можем использовать какой-то конкретный салициловый, там миндальный, азолаиновый, потому что там идет высокий процент, низкий pH, естественно, это на кожу оказывает более агрессивное воздействие и, естественно, больше нашелушится, и хороший такой эффект. Поэтому их лучше делать у косметолога. Для сухой и нормальной кожи выбираем молочную, миндальную, азолаиновую кислоту, либо комбинированную. Но для нормальной кожи я бы тоже посоветовала еще и те кислоты, и азолоиновую, ой, и салициловую можно тоже использовать. Вот. Сейчас сфоткали? Ну, естественно, как я уже сказала, все эти кислоты мы используем не только в пилингах, но и в средствах для ухода, для ежедневного ухода. Например, здесь больше, конечно, для жирной и комбинированной кожи. Но вот освежающий тоник с АХ кислотами и две сыворотки. Стопак на сыворотку я очень тоже люблю. Там азологлицин 10% прекрасный компонент, производная азоиновой кислоты. И сыворотка альфа-дерм, там несколько кислот фруктовых. Такой, например, такая комбинация, тоник и любая из этих сывороток для жирной комбинированной кожи в зимний период, овощений период замечательно подходит. Дальше какой компонент, какой компонент мы можем еще ввести? Витамин С. Я вообще обожаю этот компонент. Я его использую и круглый год. Просто и летом, и зимой, и весной э, он оказывает замечательное действие на кожу. И выравнивает он, и придает сияние, и мягко отшелушивает. И оказывает, э, самое главное, антиоксидантное действие. Э, осветляет. ну Замечательный компонент. Приглядитесь обязательно к нему, потому что у Гельтек есть э, классное средства с этим компонентом, как я вам уже говорила про очищающую пенку, я вам про нее сказала и две сыворотки сыворотка с витамином С замечательная у меня тоже она была я ее использовала летом все хорошо и сыворотка Витаматрикс там не только витамин С, но еще дополнительные компоненты тоже прекрасные можно для любого типа кожи и вот мы переходим к ретинолу, к моему любимому тоже компоненту. Мне кажется, я каждый раз говорю, это мой любимый, это мой любимый. А, на самом деле ретинол а, я использую и рекомендую использовать в зимний период времени. Ну, осенний зимний вот как наступают холода, как солнышко нас покидает. Это октябрь, ноябрь и до... Марта, точно его можно использовать. А, сверху вы видите схему преобразования ретинола до ретиноевой кислоты. А, ретиноевая кислота как раз работает у нас на коже. И когда мы наносим ретинол, она преобразуется до ретиноевой кислоты. А, ретинил, пальмитат – это такая самая мягкая форма, просто витаминчик. Если вы увидите в средстве ретинил-палиметат, ну, я не советую его брать, потому что вы не поймете эффект. На баночке написано ретинол, а на состав мы открываем там ретинил-палиметат. Ну, он супер мягкий. А дальше идет ретинол. Вот ретинол как раз в большинстве случаев используется в средствах, в уходовых средствах. А ретинил альдегид в меньшей степени используется в уходовых средствах, но тоже я в каких-то встречала. Ретиноевая кислота не встречается, потому что ее нельзя использовать в уходовых средствах, она используется только в кабинете у косметолога. Желтый ретиноловый пилинг, наверное, все знают, все видели. Некоторые косметологи здесь его делают. Вот. Схема введения. Немножко эту схему я преобразовала при об. Бразил преобразовала для своих пациентов, которым я назначаю ретинол. Мы начинаем всегда с небольшой концентрации. Даже если у вас кожа такая матерая, все пережила и перепробовала, все равно начните с небольшой концентрации. Потому что, скажу по себе, по своему опыту, даже я со своей кожей уже такой, прожженный, так сказать, все равно высокий процент вызвал у меня раздражение, хоть я вводила постепенно. Наносим мы всегда тонким-тонким слоем, избегая области вокруг глаз. И советую первое время избегать области носогубного треугольника, потому что он тоже такой более реактивный и тоже может раздражаться. Наносим только в вечернем уходе. И, конечно, в этот период, в одну рутину мы не наносим кислоты. То есть вечером мы нанесли ретинол, и с ним мы не наносим никакие кислоты. Мы мягко умылись, мы протерли кожу тоником увлажняющим, мы нанесли ретинол, и сверху мы закрыли кремом. Через минут 20-30 ну, да, мы наносим крем. Обычный увлажняющий без кислот. А утром вы можете наносить кислоты любые, но, естественно, мы не наносим ретинол утром. И как мы вводим? Вводим постепенно, чтобы кожа у нас привыкла, чтобы сальная железа адаптировалась к новому компоненту, потому что ретинол такой вредный, он вызывает и раздражение, и покраснение, и шелушение на коже. Поэтому вот схема первая неделя три раза в неделю, вторая четыре. И так мы каждую неделю прибавляем по одному дню. Но если все-таки у вас кожа э, раздражается, вы вот ввели ретинол на каждый день. Если у вас, у вас кожа вдруг раздражается даже после такой схемы, то сокращайте нанесение. То есть наносите через день. Если коже так комфортно, наносите через день. Если коже комфортно через два дня наносите, через два дня ретинол. А, так значит, ей так нравится, значит, ей так комфортно, ничего страшного. А, и не забываем, конечно, наносить СПФ, так как ретинол повышает фоточувствительность кожи к солнышку и вместо ровного сияющего то нам и наоборот можем получить пигментацию. И, конечно же, повышаем процент ретинола после того, как кожа привыкла. Через два месяца, можно через месяц, ну, смотрите, по своей коже. Я советую все-таки через два. Ну, либо закончим одну баночку, например. Вот у гельтек ретинол 0,25%. Мы закончили одну баночку и взяли баночку с 0,5%. Я сразу взяла 0,5. И скажу, что это было моей ошибкой. То, что лучше бы я начала с 0,25. Ну, кожа, конечно, раздражалась. Покраснели области вокруг глаз. Но, в принципе, потом сократила нанесение. И все было нормально. Следующий раздел, так сказать. Мы вводим в уход дополнительное очищение это энзимные пилинги энзимные пудры пилинг скатки, скрабы хотя я их не очень люблю и не советую в уход потому что там крупные абразивные частицы которые могут повреждать кожу. И маски, естественно. Я вот забыла вставить сюда маски. У Гельтек есть Себобаланс, Баланс. Очень классная маска. Пахнет чабрецом. Она не засыхает на коже и очень круто очищает. И вот эта маска инзимная тоже. Она тоже хорошо очищает кожу. Ее, кстати, косметологи используют даже перед чисткой, как распаривание. Наносят под пленочку и потом все хорошо очищается. Вот. И самое главное, о чем я вам уже говорила, не забываем наносить SPF, защиту. Даже если на улице снег, дождь, ураган, землетрясение, наводнение. Неважно, вы наносите SPF. Потому что в любое время года лучи типа А проникают через облака, проникают через стекла, отражаются от поверхности и наносят на нашу кожу, естественно, вред. пагубное воздействие и морщины, и пигментацию, и повреждают глаза. Средство SPF защита у Гельтек. Замечательный SPF крем, который подходит для любого типа кожи, он без масел на лето, он просто замечательный, он не, не липкий, он хорошо впитывается, он хорошо распределяется по коже. Ну, я его люблю. И у них еще вот недавно вышел э, праймер SPF 30. Его на лето тоже я советую всем, потому что вот такая легкая, гелевая, текстура просто легчайшая. Я не знаю, есть тут он, чтобы показать. 50. Нету. Ну, короче, у него очень-очень легкая текстура, она матирует кожу, для жирной комбинированной кожи вообще будет супер, прям блюрит, как эффект фотошопа. Ну, и SPF 15 можно на зимнее время года использовать тоже на такой хороший увлажняющий крем. А, вот, в принципе, все. Спасибо вам за внимание, очень рада, спасибо большое рассказал надеюсь вам понравилось и надеюсь что у вас остались вопросы потому что я хочу да ответить на ваши вопросы задавайте да пожалуйста, просто, пожалуйста. давайте вот постоянно надо Его же постоянно обновлять, да да постоянно, на футбол, мы Метеллярная вода, вода, тоник. Потом угу. побыли, опять надо выходить. Да. Опять нанесли на тоник, получается, на мыслей. Да. Значит, от тоник, а там нанесли один, а тут. Полно, жарко, мы нанесли только СПФ, потому что утром, допустим, полно, мы нанесли еще барьерные работы. Угу. Значит, мы пришли второй раз опять. Мы ложимся спать через 6 часов, например. Значит, метеллярная вода, вода, тоник. Ждем вечера и вечером... Э, вечером... Масло. Вечер... А. Ну, да, генофильное масло, что там... Э, ну, логи, <с> угу> тарганы, пускай, Нет, на ман. ночь мы не наносим СПФ. Ну да. Нет, смотрите, если вы, например, выходите утром на работу в офис, вы можете нанести, вечером вы выходите, вы можете не наносить. Зачем? Кто, кто не выходит, то два раза ходит. Есть замечательные спреи с СПФ, которые можно обновлять поверх макияжа, поверх вашего крема. Ну, не надо снимать можно не снимать. Можно нет. Можно не снимать. Нет. Такого нет на самом деле, это все мифы. Если вы нанесли тем более под антиоксидантную какую-то сыворотку, свободные радикалы, она поможет вам их убить не переживайте если летом вы где-то естественно да, да естественно летом нужно обновлять но я вам скажу один еще такой секретик что сейчас появились фильтры нового поколения которые можно обновлять через каждые 5-6 часов есть фильтр старого, который 2 часа нужно обновлять через 2, а есть который через 6 часов. Я думаю, что это удобнее, и можно обновлять всего лишь два раза. в день. Ну, обновляйте два. Ничего страшного, что столько раз кожа будет очищаться. Ничего страшного, вы можете вы просто можете тоником можете протереть кожу. кожу. Не вы обязательно, вы обязательно. да. Можно, ухудшение, чтобы минимальное было кожи. Да, да, если э, вы с тоником протерли и нанесли опять СПФ, все. Можно так сделать. И когда минус 20, подна, сыворотки и соуса защитного крема не хватает? Обязательно нужно еще дополнительный который у меня есть. Не обязательно. Посмотрите на свою кожу. Я, например, для своей жирной комбинированной, я не ношу какой-то э, еще дополнительный крем. У меня очищение, тонизация сыворотка SPF. Все, мне этого достаточно. Если у вас кожа сухая, то, конечно, лучше нанести колд крем, про который я рассказывала. А потом SPF сверху. Вот так вот, конечно, будет идеально. Но если у вас нет времени, например, то лучше нанести SPF. А вот мисты, которые тоже рекомендуются, можно ими пользоваться? И они не сушат кожу из помещения вообще, как мистер, белоуронный или термальный ватный? Можно. А если крем не нанесет? Ничего страшного. У вас уже есть крем, вы просто сбрызнули. Я не утром не наладилась, когда мистами стыдно. Но ну, можно, конечно... желательно, чтобы был Вообще лучше, лучше носить крем, лучше увлажнять кожу. Но если вы не нанесли, да, ничего страшного, вместо обновили, все нормально. Но тоже наблюдайте за своей кожей, следите за своей кожей. Если ей так комфортно, делайте так. Если вы видите, что ей так некомфортно, нанесите крем. Просто я тоже читала, что вот эти, ну, много же всяких непонятных uh -huh. что бедно, что неверно. Вот, допустим, миски я читала, потому что это 60% влажности в полной. Я 60% не могу догнать, некоторые влажнители непременно. Ну, это да. <свят> <Вот>. <свят> и, то, я могу это и Конечно, можете. Если вам комфортно, пользуйтесь. А Еще хотела спросить про кислоты, да? Да. Uh -huh. Тоники. <свят> да. А вот как их все комбинировать? Можно всем подряд пользоваться или не подряд, или периодично, как? как, вот а и сразу можно, и тоник кислотный, ну, там, по-другому, тоник кислотный умывалка, третье, пектиновая вот эта масло. Вот, да, сейчас объясню хороший вопрос, хотела, на самом деле, рассказать. Не нужно свою кожу перегружать, не нужно, если у вас жирная кожа, наносить... И умывалку с кислотами, и тоник с кислотами, и сыворотку с кислотами. Ну ладно, крем не говорим. Так кожа, конечно же, обезводится. Так кожа потеряет влагу. Так будут и шелушения, и раздражения. Возьмите мягкую умывалку на каждый день. Вот у вас обычная хорошая умывалка каждый день. Тоник с кислотами, с фруктовыми, да, например сыворотка с салициловой кислотой и обязательно закрываем увлажняющим кремом все, все сыворотки мы закрываем увлажняющим кремом это ваша ежедневная рутина если вы хотите какое-то дополнительное очищение, вы можете ввести на 1 два раза в неделю кислотную умывашку либо, как я говорила энзимную пудру пилинг-скатку, скрабы пилинг все. Как раз кислотой на каждый день вечером, он же точно считается как кислотный продукт? Да, конечно, да. Получается уже дополнительный лично-приклотный продукт. Да. Утром можно сделать, например, с кислотой. Уже не надо, если азолоинка есть вечером. Лучше, ну, у вас азолоинка вечером, но тоник возьмите увлажняющий. Ну, я поняла, а утром? А утром можете, да. Можно и, да, кислоты, да, да. Но тоже следите за кожей. Если она вдруг начинает шелушиться, ну, раздражаться, то убираем какой-то продукт а с для кислотами. Ног, коленок, это тоже Конечно. Для рук, ног, коленок, вы имеете в виду кислоты? Ну, да. Пилинги можно, конечно, они очень хорошо осветляют для коленей и рук, очень хорошо для локтей, особенно это эмоленты. Эмаленты, если у вас сухая, грубевшая кожа, эмоленты и кремы с мочевиной от 10% мочевины, которая не только увлажняют, но еще мягко отшелушивает кожу. Все, я ответила, все, еще есть. Да. У меня да, тоже uh -huh. вопросы. Первый сразу в догонку. Вы сказали, что SPF нужно наносить на крем. Ну то есть сверху в последнем слое. А в процессе... Или на сыворотку. Сказали, если SPF нанесен под антиоксидантную какую-то Нет, наверное, антиоксидантную сыворотку под SPF я имела в виду. Окей, да. Да, вот, да, да. да а по поводу мочевины, может ли она быть комедогенной? А может, на самом деле, да. Тут нужно быть осторожным, нужно смотреть за реакцией кожи и водить осторожно. Тоже там на четыре раза в неделю начинать и следить за кожей. Только так. То есть вы не, не сможете понять, комедогенный для меня продукт или нет, пока не попробуете. Ну вот да, если я не как раз, крем с мочевиной комедогенный. Еще вопрос по поводу умывалок. Вот вы показывали средства с витамином С, mm -hmm. там, с русской верой. Немножечко непонятно, в чем смысл активов в средстве, которое контактирует с кожей, там типа 30-60 секунд. Да, это как просто доп. очищения, когда иногда хочется... Прям хорошо очистить кожу до скрипа, но мы не используем при этом скрабы, потому что они повреждают кожу. Тогда мы можем использовать э, умывашки с кислотами. Да, никакого сильного воздействия на кожу не э, произведут, но в принципе воспаление могут немножко подсушить и заматировать кожу. Причинцы, вера, они же не кислоты, но не кислоты. Ну, они, они тоже помогают для кожи. Они придают сияние. Алоэ вера успокаивает кожу. То есть, если у вас, например, да, сухая чувствительная кожа, вы взяли умывашку с кислотами, она вам раздражит кожу. Потому что там агрессивные кислоты. Даже если вы ее нанесете на одну минуту и, и самульгируете, она все равно будет раздражать кожу. Если вы возьмете умывашку с алоэ вера, алоэ вера вам успокоит кожу, у вас не будет раздражений. А вот и все. А, еще не закончилось. Нет, у меня много. Давайте. Отлично. Нет, наоборот, хорошо. По поводу СПФ у меня такой вопрос вот Например, летом, понятно, да, СПФ 50 лучше на РТУ. Зимой не так активно солнечные лучи, да, то есть если смотреть даже по... ОФ-индексу? ОФ-индексу, да. То есть, ну, даже сбойка бывает, ну, прям... Очень редко. редко, да. да. Какого максимального фактора достаточно? То есть, например, вот у меня есть такой кремушек, SPF 15, uh -huh. он очень легкий. Он, например, для зимы его маловато, в смысле, вот увлажнение защиты. Вот такой uh -huh. очень классный. Вот. А, То есть вот 30, например, будет достаточно. Будет ли 30 работать, как же 50 зимы? Ну, как 50 он не будет, конечно, работать. Ой, летом, да. Но одна зиму 30 достаточно. То есть даже 15, в принципе, достаточно, но я все равно советую побольше взять крем, с побольше SPF. 50, ну, тут на ваше усмотрение. Угу. Так, и последний вопрос. НМФ. Вот НМФ. Ну, угу. Да, а да. Что это такое? Что это за молекулы? А, это не молекулы, это э, вещества, увлажняющие вещества, которые входят в этот нув. Там и гиалуроновая кислота, и аминокислоты, и пептиды, и мочевина как раз-таки, и еще, по-моему, сквалан, и церамиды. Сквалан, по-моему, сквалан, да. Подсказывает мне сквалан. Все, вот. спасибо, да. Да. Допустим, в период использования ретинолов... Ретинол, угу. скажем так. А вот, допустим, в уходе там, как сочетаются или исключаются там, пилинги, маски? такие как там? Вы можете... Э... Утренний, он как обычный. Утренний, да? обычный. А? Вечером вы наносите ретинол с увлажняющими да. компонентами. А, а утром вы можете сделать э, маску, пилинг а или что-то. Это... Да. да, но если да, вы хотите сделать вечером, то вы а, в этот а, день убираете ретинол из ухода, делаете пилинг, маску и так далее. И ретинол вечером не наносите просто. Ну, а угу. когда, когда ретинол, то я точно не делаю. Ну, то есть утром это можно. То есть, в принципе, из ухода не исключается там два так... и раза в неделю, там какие-то пилинги. Нет, маски, нет, чушь, нет, чушь. нет, нет. Нет, mm нет. -mm, нет. Ну тоже ориентируйтесь по коже, конечно же. Да. Витамин С хотел узнать, если витамин С не в кислой форме, это считается мягкое вещество, то есть, например, обезвоженная кожа. Можно сыворотку с не кислым витамином С или да. достаточно жёсткой. Ну, а если, допустим, ты регулярно пользуешься витамином С, а потом у тебя маска да, какая-то, дофига неоцинамид ну, попадается часто. Угу. Ничего страшного, если неоцинамид и витамин С у тебя получится в одном уходе. Ну, он у вас, э, да, он у вас в одном уходе в разных средствах. В разных средствах? Да. Площадь, что вроде бы они похожи, как бы, нет, Су нет, даже даже кислород. есть средства с неоциномидом и витамином С. То есть уже в одном флаконе. Так что нет, не переживайте. Еще. У меня Гельтек. да. смывать просто водой, не нужно есть. Он водой смывается, да. Ну, и смотрите, время экспозиции как. Нет, нет, нет, там нету. Но он такой мягенький на самом деле. Я его пробовала. Для моей жирной кожи он прям, прям мягко очищает. Я просто уже много сколько пилингов перепробовала. У меня есть чем сравнить. Я имею в виду профессиональных. Ну, конечно, с профессиональным не сравнится. Это для домашнего ухода. Для домашнего ухода круто, да, хороший пилинг. Даже немножко покраснение вызывает. Mm -hmm. Вот. Куперозе. Скажите, очень большая тема. Какие из того, что вы сказали, какие показания или особенности следить с момента купероза еще? Если купероз с вашим другом служит суртозлаиновая кислота, витамин С, они не убирают купероз, но они помогают его немножко ну, приостановить. Поддерживают кожу вашу. А когда у вас купероз, естественно, нужно э, наносить колд-крем и СПФ крем, потому что мороз, перепады температуры, э, сосуды, э, вас дилатация получается, такая реакция вас дилатации, когда резко зажимаются сосуды и потом резко расширяются. Это нехорошо для кожи с куперозом. А, поэтому ее максимально нужно защитить. И защищаем СПФ и колд кремом. Uh, убираем сауны, бани, хамамы. Трениров... Ну, ладно, тренировки нет. Алкоголь, острая, соленая пища. Ну, чтобы не провоцировать. Горячий душ, естественно. Если есть вопрос, задавайте. <свист> <свист> <С> конца, <свист> а вот если дерматит, какие препараты? Нуф, крем с НМФ-фактором, ночной увлажняющий крем, сыворотка с пробиотиками, а, сыворотка с какими-то, с Витаматрикс, по-моему, сыворотка, которая восстанавливающая, да. То есть их можно. А на улицу, например, Обязательно SPF 50. SPF, ну, да. Любую сыворотку. Да. Ну, естественно, можно колд крем. Но лучше колд крем, наверное. Mm -hmm. И вечером умоленты. Либо нуф. Крем нуф. Да. Mm -hmm. Когда вы меняем, этот средний можно много поменять баночек? Или надо, как то вот парочку одну поменял вторую? Потому что я тоже читала, что нужно потихонечку менять средства. А взять их всех поменять, но сильной замена от на другие не должно быть. Или это не страшно для лекарства? Ну, если у вас кожа чувствительная, то лучше постепенно менять. Если у вас кожа жирная, комбинированная, можете сразу поменять. То есть, в принципе, принципиальной разницы какой-то нет особо. Да. Вы сказали про то, что используем этот момент и так далее на период восстановления, и сказали, что нужно исключать кислоты на восстановлении кожи. Как понять, какой это период? То есть, сколько а вы, вы, в в вы А вы сразу поймете. То есть, как кожа у вас прошли шелушения, покраснения, все раздражения, вы сразу поймете по коже. Все, кожа восстановилась. Вообще это на самом деле занимает не так много времени. Две недели достаточно. А Но может быть, естественно, и, и, и дольше. И желательно все активно использовать. Ну, ретинол, кислоты, да, обязательно. Но витамин С, в принципе, можно оставить, если так хочется. Можно ретинол использовать? Я просто слышала, что 25 советуют. А, на самом деле, я вообще не люблю смотреть на возраст. Когда ко мне приходят пациенты, я, я всегда говорю, мы не смотрим на возраст, мы смотрим по показаниям. Потому что два человека могут быть сидеть передо мной одинакового возраста, но один выглядит старше, другой, другой моложе. Поэтому мы смотрим на показания, если есть там уже мелкие морщинки какие-то, тургор, кожа потеряла свой тургор, эластичность, появляются пигментные пятна, все, мы начинаем использовать. То есть нету какого-то возраста. Нет, я начала с 23 трех использовать ретинол. С 23 трех. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Ну, а как, допустим, после вот курса ретинола, то есть вы... обновление, да, обновляется кожа? Да. Может, вот, меньше? И... Да, да, да, мягко отшелушивается постепенно. <связь> а есть какие-то болезни, при которых нельзя ретинол? Вот? Дерматит, конечно, лучше исключить, если у вас а дерматит. дерматит а, не а, беременность, лактация? Ну, исключаю, ну, понятно. Гепатит, <связь> с гипоцитом, но вот это я честно не могу сказать. Ну вот, к гипотите. Кстати, по поводу беременности и лактации какие категорически нельзя? Причин, Салициловая кислота до трех процентов сейчас разрешена по новым показаниям, но я все-таки рекомендую исключать ее, потому что гормональный фон нестабильный во время беременности, во время лактации, и непонятно, что эта салициловая кислота сделает с нашей кожей. И гликольку тоже рекомендую исключать, потому что она такая вредная, у нее маленькая молекула, она глубже проникает в кожу. Ну, не прям что глубоко, как кажется, но чуть поглубже. И больше наносит раздражающего действия. А, вот. Только из-за этого. То есть никакого вреда на плод да, она не, не принесет. Не нет, а нет, не нет только ретинол. И то сейчас. Ретинол, он же на кожу, да, а, Есть исследования, да, что он всасывается в кровь. Так что да. А фрунтовые кислоты можно, да? Молочная? Да, да, отлично. да. А Ну вот в период беременности и лактации как раз золоиновая кислота очень хорошо помогает и с воспалениями, и с постакном. Назначают даже скинорен в этот период. И бензоилпероксид тоже сейчас разрешен при беременности и лактации, по последним данным. Да. что, еще какие-то вопросы? Нравится мне отвечать на ваши вопросы. <смех> а еще тоже такой момент, я просто читала, когда вы купили ретинол, ну, мах -мах, да, то салициловую с кислоту уже как бы не рекомендуется. Или можно в одной рутине? Нет, в одной рутине мы все кислоты исключаем и останов, оставляем только ретинол. В одну ну а вы можете утром вы вечером понимаю, а утром, да да утром, да да, так, да, можно. да да можно все Спасибо. Спасибо. пожалуйста Спасибо. Спасибо. надеюсь вам понравилось все